Если очень заигрывать с тигром, то можно, то он может кусить. Он, кстати, подрос очень сильно. О, как я И все время в сторис просто матом, кроет матом на Карину. Молодец, вы с какой-то новый удавай у, у какой-то новый прикид. Какой-то полуплате. Нагрудным кожаным нагрудничком я, говорю, это, я же говорю, что это платье просто. Профессионально танцует, профессионально его снимает камера бы мне деньги взять на камеру, профессиональную. Прикольно, очень прикольно танцует. Братва, через 40 минут я вас жду в парке Сокольни! <свят> <свят> <свят> <свят> очень много народу давно собрал, видимо... Он не один поет, а много народу поет вместе с ним. Но народу очень много. <клевый> будет не надо матом, матом не надо. Кислорода решила. Песня так раскрутил, что уже вышел ремикс на эту песню. <реклама> зажигая, зажигая, классно зажигая на сцене. Блин, то все снимают, просто все снимают его. Там его не видно. Там его и не видно. Очень... Да, вы очень классный музыкант и классный исполнитель своей песни. Не могу поверить. Классный певец. Ну что, братва, уже через 15 минут на моем YouTube-канале выходит новое видео, ребят, мощнейшее. Будет там Павел Воля, будет Тимати, вообще очень много крутого лайв-контента, также с Кариной. Так что обязательно через 15 минут залетай ко мне и смотри его. А кого ты вот слушаешь из современных артистов? Извините. Никого я не слушаю. Я смотрю YouTube. И никакой музыки я не слушаю. Я из современных. И вы тоже, и они тоже музыку не слушают никакую, кроме своей. Очень классные песни всякие. Вань сегодня у нас... Дорг! Э Дорг! Да, Кто выиграет на песне? Выиграет ведущий, потому что он здесь за деньги. Вот волей раскрыл. Кто же выиграет в этом конкурсе еще раз? Смотрим Карину. Давид? Здоровайся с друзьями. Нет, вот с семьей, которая сзади. А твои друзья просто свиньи, волосатые. Я же говорю, похоже. <свят> Всем привет, меня зовут Таня, я работаю на Давида, я справляюсь. Девки Давида. За сильным мужчиной. Всем хорошенько. привет, меня зовут Челпан, я готов готовлю, домой, я справляюсь. Я Карина, я снимаюсь с Давидом, и я справляюсь. Че за бабсовет? Ну-ка работай быстро. Че не снимаешься, а? Пидор. Абсолютно. Ну тогда вечером с тобой сегодня встречаемся, едем в сауну, там бухлишко возьмем. И посмеялись. Пранканул Карину и посмеялись опять. Челок, возьми, подмещать построим, там бомберка. Отселок-то никаких и нету. Он любит очень сильно Карину. Да, вы Карину, как обычно. Не переключайтесь. Имеем ли мы право забывать, о чего стоили нам мир и свободу? Друзья, к 9 мая создали цифровой банк памяти. Куда вы можете Загрузить да, фото, письма и награды ваших предков, и получить необыкновенное видео на долгую... Это видео можно сделать и на любом устройстве, и без какой-то интернет-помощи. В монтажной программе. Просто и легко. И никуда загружать ничего не нужно. чтобы оно попало в интернет. ...память. Не забывайте нашей упорной борьбы за мир. Свайпите. Подошлась, блядь. Слышь, ты что такая дерзкая, а? Слышь, ты чё такое дерзкая? Да, вы не дерзкая. Карина не дерзкая, она красивая и нормальная. А ты на камеру пиаришься. Слышь, а? Давид, скажи мне комплимент. Комплимент? Ну дави. А что, Карине, комплимент можно сказать? Сказать Тяжело придумать комплимент, Карине? Взял да, сказал. Она же твоя девушка. Чего ты? Скажи, что им приятное. Скажи, что им приятное. Приятное. Скажи, красивая, Карина. Я тебя очень люблю и ценю. Ты даешь мне деньги, ⁇ -мо ⁇ И контент на всех, для меня и для себя. Я готовлю, наведу. Я готовлю, наведу. Да на чё вы лжёте, бля? Повариха ни черта ни актриса. Как и я, его, Ни черта я ни ведущий, ни артист. Че, у тебя плохое лицо? Да просто я такое состояние на 9 мая было. Я готовлю, наведу. Ты так говоришь, когда ты преступление сделала. На Сузуке повариха стесняется камеры. Родные, в этот прекрасный день хочу поздравить вас с 9 мая, ребят. Поздравляю вас с Днем Победы и хочу отдельное спасибо сказать всем ветеранам, которые подарили нам чистое небо над головой, ребята. Цените то, что у нас есть, и цените всех родных и близких, которые нас окружают. С праздником вас! С праздником, бойцы и дамы! И тебя, да, вот тоже с праздником. И куда же она ему в очко попала, что ли? Охерительные кроссовки Карины с рваными штанами. Снимаю с этих люк, Видимо, это очень дорогие кроссовки с дорогими штанами, в которые ноги голые видны. Мальчик какой-то поет, они танцуют. Что за мальчик? Интересно. Все снимает он какой. Мимимишный мальчик. Очень мимишный мальчик. Этому нравится, видимо. Ну и да, усмотрим. Прикольно он ногами делает, и пацан у него такой же, как в том ролике, тоже прикольно делает ногами. А танцует, как обалденная Сека в молодости. Очень похоже на Секу. Ну, в принципе...